Всем привет, с наступающим или, может быть, уже с Новым годом, когда вы будете это смотреть. Значит, сегодня хочу рассказать вам про то, как собирал в туласте от много мебели. Значит, смотрите, если купите вот это вот, сразу вам говорю, это упаковка, она никуда не идет и никуда не нужна. Не надо она. Не надо. Тут есть ножки. Тут есть какие-то направляющие, еще не разобрался. И вот он каркас. А вот они верха. Две штуки. Идет инструкция. Вот такая. Ну тут подробной нету, конечно. инструкция. Ну какая есть. Пока что нужен только шуруповерт. Вот весь этот мухуяр. И в таком вот упаковано было коричневом мешочке. Ну, дальше будем снимать. Какие нюансы будут, Разве буду снимать. Немножко я поторопился и собрал вот эту вот коробочку. Все. Ее собирать пока, видимо, не надо. Нужно вот в эти вот пазы вот сюда вот ставить э, вот эти вот колобахи. И, наверное, что-то делать вот с этим вот, наверное, столиком, который выдвигается. Видимо, это он. Столик тут вот эти вот механизмы надо будет устанавливать. Вот те вот механизмы. Вот. Значит, я откручу вот эту одну сторону. Тут вот и тут саморезы. Уберу эту палку, вставлю эти и потом посмотрю, что надо дальше делать. И, значит, вот получается у нас следующее. А, прикрутили эти крепления. Значит, смотрите, сразу надо ее как-то определить, где у нее вверх. И вот эти вот э, поперечины, которые тут стоят, в которые вставлялись эти вот шип... Блядь, выскочила. шипы. Блять, выскочил. Шипы. Нужно найти эти вот, а, а, насечки для крепления вот этой вот штуки. Я не знаю, как ее назвать. А ну-ка, как она по схеме называется? Никак. Вот. Определить, значит, что это вверх, да, получается. То есть, вверх стола и вверх эти крепления. С одной и с другой стороны. Прикручивать. Я делаю это без вот этой вот стенки, потому что, ну, так удобнее, мне так показалось. Вот, прикрепил, значит сразу э, вот эти крепления, потом сложил стол и прикрутил эти здесь и эти здесь и значит вся эта теперь система открывается вот так вот оп, оп, раз на петельках да она на это эти поворотные получаются штуки на них вот так вот ездит вот, и потом, соответственно, открывается непосредственно сама столешница. Вот как-то так. Ну, дальше сейчас будем ножки, не ножки, там крутить и все остальное. Так, значит, нужен еще будет молоток. Значит, все это дело собралось вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Значит, смотрите, те направляющие, которые идут на столе, прикручивайте их сначала к столу. У меня они были одна а, сдвинута, вторая раздвинута, вот и поэтому пришлось сначала прикрутить одну сторону, когда она была ну, сложена, и прикрутить вторую сторону, и потом уже раздвигать, чтобы попасть по креплением. Так как здесь вот насечки по бокам сделаны, они так сделаны, что при сложенных а, тех направляющих, когда они сложены вместе то их никак не поставишь поэтому пришлось сделать так так наверное будет и проще я попросил свою возлюбленную жену мне помочь а у вас я не знаю кто там будет помогать чтобы раздвинуть раздвигается очень тяжело вот эти вот зачем-то штучки пластмассовые нужны я не знаю зачем пока что они так что вот и сейчас в вот эту конструкцию все конструкцию конструкция где-то вот она угу. мы ложим сюда Фиксируем ее, потом прикручиваем ножки и переворачиваем. Ставим столб. Вот ты вовремя сказала прям туда, куда надо, молодец. Помогает она мне. Значит, ориентируйте саморезы вот по этим крайним, то есть отверстия, те, которые на сечке, и по крайним а, креплениям. То есть максимально старайтесь развести эти а, направляющие, чтобы то есть, попало, как у меня, вот буквально 5 миллиметров здесь, и там почти ну, даже миллиметра нету. Вот, так что вот такие дела. Вот, значит, такой вот у нас получился стол со стульями. Это в продолжение того видео. Где я говорил, что для вас будет секунда. А в итоге для меня оказался почти день. Стол, в принципе, хороший, выглядит приятно. Стулья, на стульях очень удобно и хорошо сидеть. Вот так вот. Так, на, подержи, сейчас я тебя сделаю. Сейчас я покажу, как он раскладывается. А, кстати, ну ладно, сейчас об этом отдельно история. Ну, как всегда все в России. А, блядь, бывает. Бывает, бывает. Вот вот. Ребенку нравится. Снимай, снимай, чего ты? Очень страшно. Вот так вот он выглядит. А, когда разобранный. В принципе, достаточно широкий. Можно, в принципе, наверное, даже и садиться вот так вот. То есть, еще купить раз-два стула и будет не 4 человека, а 6 сидеть вполне. Значит, еще здесь, на этих вот направляющих хотел сказать, есть вот эта пластмасска. Это стопор, блядь. Когда вот он опущен, вы хер что раздвинете. Ну, по крайней мере, раздвигается, но очень и очень трудно. Вот косяк. Ну, видно, да? Вот. Это пластмасска, ее нужно поднять вверх, так, оп, и все, и он будет легко двигаться, блин. Ну до этого тоже надо было дойти Так что вот такой вот стол, а вот вам елка. С наступающим вас новым годом, но ну, я уже снимаю, уже будет, наверное, новый год, когда я выложу, либо может быть сегодня. Так что покупайте столы Асти, пользуйтесь услугами магазинов и салонов много мебели. По крайней мере диван стоит, да, который уже обкатан хорошо. Стоит, все нормально. Все работает. Ну и, и елка, да, дочь. Точно и елка. Ну, все. Всего доброго.